Сегодня не погода, но я сегодня все равно у меня свободное время. Я вышел немножко побегать, позаниматься спортом. И вот набрел я вот на такую картину. Вот так облагораживают наши власти пляж Валенсии. Видите, уже сезон прошел. Ну вот, делают вот такой вот заборчик. Вот таким вот интересным трактором, или что это, я не знаю, но вот так как-то происходит. Мне это понравилось, то есть бурят дырочку и вставляют вот такие вот бревнышки, ну вот, будет у нас еще красивее. власти Валенсии, они не забывают про туристов, всегда что-то добавляют новенькое.